Проклятие рода может случиться только тогда, когда проклинает более вышестоящая структура. Здесь работает очень жесткое правило. Проклять, абы за что невозможно. Если Регина дура и с нее спроса никакого, и ну, вмешиваться в этот процесс никто не будет, то здесь очень четко бдят. Нельзя проклясть ни за что, только лишь за нарушение клятвы, только лишь за нарушение обязательства. А что есть клятва, что есть, нарушение, что есть обязательства? Это, это ты берешь на себя обязательство делать что-то и не делать, то есть на тебя рассчитывают, с тобой договор, этот договор как бы в процессе исполнения, да, а ты говоришь нет, я не буду его исполнять. Элементарный пример, да, твоё, твоя фирма, ты с ней заключаешь контракт, по этому контракту ты обязуешься что-то выполнить, она на тебя рассчитывает, да, она в своем проекте, в своем плане учитывает, что ты это сделаешь, а ты не делаешь, ты говоришь не хочу, мне не интересно. Или вы ко мне плохо относитесь? Ну, извините, в контракте нигде не сказано, что мы тут хотим будем к тебе хорошо относиться. В контракте сказано, что мы будем тебе платить, а хорошо относиться это не сюда, и вот в секту, там все друг к другу относятся очень хорошо. Правда деньги на там другие, но это вопрос 28. То есть ты нарушил правила, ты обиделся, ты поступил чисто по-человечески, как поступала бы, например, твоя Регина, или как ты имеешь право поступать у себя в роду, обидеться на кого-то, помириться, размириться, это ваши внутренние дела, они на внешний мир никакого влияния не имеют. Но если ты нарушил обязательства с более высокой эгрегориальной структурой, тебе придется за это заплатить чем ниже эгрегориальная структура, тем ниже цена, чем выше эгрегориальная структура, тем выше цена. Соответственно, более высоко ценится клятва данная богам, то есть обязательства. Да? Например, ты христианин, ты покрестился, покрестился в осознанном возрасте, и вдруг в какой-то момент ты говоришь, нет, не хочу, хочу в мусульманство. Да? Соответственно, у тебя перед. Структуры Христа возникает определенная задолженность. Он говорит: я тебя защищал, защищал, я тебе помогал, помогал, а ты сейчас не расплатившись уходишь. Изволь сначала рассчитаться, потом, пожалуйста, на все четыре стороны. Цена там достаточно высока. Государство, например, элементарно. Что такое клятва верности государству? Да элементарно выборы, на которые выходят. Формальная постановка птички и своей подписи, да, или присутствие и отдача своего голоса, а значит права своего за какого-то человека, формально клятва верности этому самому человеку. И в какой-то момент ты говоришь, что это мне не нравится наш правитель, не нравится, пойду-ка я в оппозицию. Не надо удивляться, что правительство тебя сажает за нарушение такого. Правильно? Вот такие вещи, как правило, распространяются не только на одного уровне, но и на весь род, и он становится подобно раковой клетке в роду. Роду ничего не остается делать, как вывести его также в мертвое пространство. Прежде всего, это как отсечение больного члена. Но если, опять же, не очень разумная Регина, а человек, который совершил проступных, находится в теле рода, и она его держит при себе как еврейская мама своего сына, у юбки, никому не отдавая, то, соответственно, удар по нему распространяется по всей системе. Язва проникает в ядро, и ядро претерпевает изменения. Прежде всего туда записывается программа, это род клятва преступников. Дети, которые будут рождаться дальше, все будут с этим пятном. Привожу примеры, я их приводила и в книги, и вам тоже привожу дополнительные примеры. Великая французская революция, Вся королевская династия на плаху, все, кто присягали к верности государю, моментально отказались от своих слов. Через 25 лет господин Наполеон устраивает шествие по всей Европе и миллионы детей, которые родились сразу после Великой революции, кладут голову под Москву или вообще по России, равномерно распределяя свои тела. Дальше. Наша Великая Отечественная война. Царя убили, все отказались от царя, посмеялись, сделали себе новую молодую республику в 1941 год, ровно 25 лет. Аккурат с этого момента. Да? Дети пошли воевать, 20 миллионов жизней положили. Ну и наши времена, Девяносто первый год. Отказались от коммунистической партии, растоптали партбилеты, да, очень, конечно, красивое зрелище было, очень такое эпотажное. Но дети, которые родились после девяносто первого года, сейчас не знают, что им делать в этой жизни. Посмотрите на них, посмотрите на этих детенышей, которых, которых за спиной стоит ничего, которые не знают, где их место, которые либо в интернете сидят целыми днями в виртуальном мире, которым хоть что-то понятно, где у него есть хоть какая-то роль, хоть какая-то функция, у них нет цели, они не знают, к чему ходить, посмотрите на них. Это жуткое зрелище, это ужасное поколение. У тех, кого есть возможность смотреть сейчас на 20-летних, смотрите на них и понимаете, это сделали их родители. Не потому что ему не... они зарабатывали в этот момент деньги, им некогда было следить за, за их воспитанием, поэтому это, конечно, жуткое убитое поколение и пройдет еще не один десяток лет. Должно народиться новое поколение детей, которые хоть что-то начнут себе помнить. Поэтому, конечно, от вас сейчас еще живущих очень зависит то, как будет жить. жить ваши дети и ваши внуки. Сделайте понимание своего рода. В идеале составьте генеалогическое древо, как очень подробно описано в этой книге. Есть сейчас в интернете прекрасные программы, которые делают это буквально сами, да, со, всеми, со всей информацией, сами ищут по поисковому запросу родичей ваших. То есть Интернет сейчас хорошо встает на, на рельсы. Если есть деньги, заказывайте справки, заказывайте юридические специальные юридические фирмы, которые поднимают для вас все данные. Это, правда, стоит очень недешево, но по крайней мере это все документально, достоверно, с подписями и с печатями. Все можно потом, впоследствии подтвердить. Если нет, просто вспоминайте, разговаривайте с еще пока живыми родственниками. Вытаскивайте у них информацию, причем всю. Не то, что они по поверхности, как у нас все хорошо, потому что о плохом-то они как раз умалчали. А важна задача, чтобы они плохое рассказали, потому что избавиться от проклятия рода можно лишь только одним-единственным способом. Исправить ошибку. То есть надо как минимум знать, в чем каяться надо знать, что выкупать, какова стоимость вопроса. Например, посадил, просадил ты как твой, твой какой-нибудь предок далекий свою удачу на ерунду. И с тех пор все члены рода удачи не имеют. Они имеют все что угодно, но все с таким трудом, но все с таким надрывом, но что называется, ну на последнем издыхании. Это означает, что удачи в роду нет. Удача это помощь, это, это как попутный ветер который всегда дует в ту сторону, в которую тебе надо. И тебе даже не надо смотреть на, на, на компас, Ты просто поставил паруса, куда ветер дует, он тебя точно приведет туда, куда надо. Вот, вот что такое удача, она сильно облегчает движение этой пути. А значит и время экономит, а значит и энергии у вас станет больше. Таким образом вообще о роде разговаривать можно очень много. А, начните. Начните. Эта тема очень интересная. Если вы займетесь этим и угрубитесь вот в это понимание, поверьте, ваш род сразу начнет информационно богатеть, Начнут информационно богатеть ваши дети. И Поверьте, эти вещи могут быть не связанные, но поговорили вы, например, с какой-нибудь родственницей в Ярославской губернии да, и ребенок, конечно, лучше учить. Вроде не связанные вещи, а связанные, потому что информация пришла. Информация пришла к вам, и вы стали сильнее и вашему ребенку досталось силы больше. Чем было раньше. Он почему плохо учился раньше? Потому что у него энергии не хватало, внимания не хватало у него удержать все. а энергия приходит только на богатую информацию. Запомните, это связь прямая. Если в сознании много, в ядре много информации, то он может взять очень много энергии из окружающего мира, а значит внимание его способно эту энергию удержать. Дело в том, что чтобы отмолить весь род, недостаточно просто молить. Недостаточно просто просить, просить. Да. да. Недостаточно. Вы знаете, для чего люди уходили в монахи, потому что ничего от этого процесса не должно отвлекаться, ничего. Когда человек просит за весь род, несмотря на то, что он просит за весь род, его подсознание всегда за кого-то просит в большей степени, чем за другого может даже сам этого не оценивать, сам этого не понимать. Дело в том, что еще вопрос, за что простить. Ты не знаешь, не владеешь информацией. Поэтому люди, которые уходили отмаливать весь род от каких-то грехов, они уходили в монахи. То есть они отрывались от рода и тогда они становились как бы независимы. Независимы, а значит обладали свободой. Когда просит тот, кто не заинтересован как бы да, в этом, эффект значительно больше, поэтому сначала надо было оторваться от рода, а род обязан отпустить человека в монахи, если он уходит в послушники, в постриг, да, род обязан отпустить, религия онтологически выше рода. Вот. И он начинает отмаливать весь род, вот тогда это работает. Но это называется это на всю жизнь, возможно, вот один раз попросил, а завтра пошел домой, да, и опять свои предпочтения расставят, свои ближе, чем чужие. Понимаете, в чем, в чем проблема Регины? Она, знаете, как, вот, как собака на сине, она обладает всем, но ничем не может пользоваться. Да-да, это точно. Вот это нюанс. То есть она владеет всем, она действительно владеет магией, которая распространяется народ. Вот ее слово магично, слово волшебно, она может привлечь к себе любой поток денег, любого объема, но не для себя. Парадокс, да? она только для кого-то другого, кто дальше поведет эти деньги проводить по миру, потому что деньги рода не принадлежат, они принадлежат источнику, то есть государству. Себе, если чего и капнет, то только чисто на поддержание штанов, никак не больше. Вот. И Регина, какую мудрость должна иметь эта женщина, чтобы не обидеться на жизнь, чтобы не причитать, чтобы не стараться оставить себе побольше да? или оставить в семье побольше. То есть понятно, что деньги это поток силы. Значит, силы значит, они уходят. Уходят, это с мудростью приходит. приходит. Да, это называется мудрость. Вот говорю еще раз, чем ум отличается от мудрости, ум знает, как поступить, чтобы была прибыль сейчас. А мудрость говорит, что надо делать, чтобы прибыль была завтра и послезавтра тоже желательно. Да. Вот. вот таким вот образом. Итак, когда вы сделаете структуру своего рода, когда вы получите о ней как можно больше информации, определив свое место, от этого вам будет уже понятно, какие ваши дальнейшие шаги должны быть. И что вы должны делать для рода, чтобы он вас укреплял, а что не должны. Если вот здесь вот вы находитесь в теле, помните, ваша задача рожать и воспитывать, воспитывать и рожать. И это должно быть самой главной задачей. То есть вы можете в жизни заниматься чем угодно, но вопрос, что для чего. Если вы преподаватель в институте, да, то вы, находясь в теле рода, понимаете, что я это делаю для того, чтобы моей семье было лучше а не для того, чтобы обучить этих балансов студентов, ты все равно никогда ничему не научишь. Учит только жизнь, педагоги ничего не научить не могут, они могут только рассказать, как учиться. Соответственно, если ты в живом пространстве, понятно, что ты должен оставить свои мысли о том, чтобы закрепиться на какой-то территории, пустить корни. Твоя задача как раз именно в быстроте, в экспансии, ты должен быть как огонь. И если ты это делаешь, то род тебя выделит больше всех остальных, родичей живого пространства. Если ты в мертвом пространстве и не хочешь добровольно взваливать на себя миссию, то есть уходить в монастырь и молиться за всех, ты обязан подумать так, что сделать для того, чтобы себя обезопасить. Опять же, если ты регина рода, первым делом, о чем ты думай, это о тех, кто тебя защищает. То есть если ты видишь, что твои. Ну, вот старики, понятно, они никуда не денутся, они навсегда останутся привязаны. Но если молодежь находится в мертвом пространстве, и ты хочешь, чтобы они там остались, поддержи их, да, убеди их в том, что в этом месте находиться надо. Да, это позверский относительно к людям, но это защитит всех остальных. Но опять же, жертвовать людьми может себе позволить только очень богатый. Бедный будет жертвовать вот этими, потому что мертвое пространство должно быть закрыто. В любом роду важны две структуры, это ядро и мертвое пространство, все остальное нарастет, это костяк. На Руси есть такая поговорка, были кости, мясо да, нарастет. Мертвое. Вот если кости будут, то и мясо нарастает. Итак, эта тема, которую вы сегодня услышали, она в принципе имеет Невероятное количество продолжений. В частности, очень интересно понять, кто основатель твоего рода. Потому что это тот, кто заложил первую, в ядро первую информационную штучку, да, первую информационное зернышко. Основатель – это тот, кто имел право основать род. Это значит, что это был человек с выдающимися качествами. Воин он был или купец знатный или правитель, или землепашец, но он был лучший в своем роде, он выдержал естественный отбор. Тому, кто выдерживает естественный отбор, мироздание дает право формировать род, то есть вставать во главу. Вот очень хорошо вычислить, кто это был, память ли это или просто информация, а еще лучше чисто интуитивное знание. Например, разобрав и доставив генеалогическое древо своего рода, видеть, что в каждом поколении в обязательном порядке присутствует человек с какими-то специфическими качествами. Например, каждый очень живучий, например, финансово живучий, да, из, из любой финансовой бездны, наверное. или, например, есть в каждом поколении есть какой-то ученый, или какой-то путешественник. Да? То есть у каждого свое, и вот вычислить этого человека, и поверьте, вот линия, которую дал основатель, как правило, не прерывается ни в одном колене. Если идет линия пунктирная, значит, это линия приобретенная, а линия от основателя тянется от родичи к родичу, причем не обязательно от отца к сыну, от сына там, к внуку, да? она может идти по веткам двоюродных, троюродных, пятиюродных, но обязательно в каждом колене хоть один человек носителем качества основателя будет обязательно. И вот вычислить этого человека, это чистая математика, вычисляется чисто математически. Тут даже не надо иметь никаких экстрасенсорных и магических знаний. Просто есть это качество вроде чего, и все. Такая специфическая родовая черта. Это значит, что эта черта была у вашего основателя, и по одному этому качеству его можно вычислить. У нас есть практики через медитацию, через глубинное погружение в свои родовые корни, вычислять его. Но я вам пока их дать не могу, поскольку здесь надо иметь специфические знания, которые я даю только на основном, на базовом курсе, о котором я рассказывала до этого, то есть на первом, на втором и так далее. Первый курс самая основная техника, с которой мы работаем, это базовое состояние я есть, оно есть практически во всех книгах. Вы можете его освоить сами, вы можете его послушать на дисках, помимо всего прочего. Движение по пути исследования себя, да, оно, как я вам уже сказала, оно будет идти постепенно от простого к сложному. Невозможно подойти к изучению своих родовых корней, то есть к глубинному погружению в род, если вы не отработаете просто до совершенства навыки самосверцания и медитации. Информации очень много и будет она прибавляться, то есть если вы берете на себя право руководить своей собственной жизнью, принимаете ответственность учиться, помните, это вы приняли решение надолго. Да. Потому что процесс познания, это как яма, чем глубже копаешь, тем больше она становится. Но вопросов еще больше появилось. На самом деле это прекрасно. Что хочется Прямо прекрасно. Вот. Что Давайте сделаем так, эта информация у вас уляжется в голове, то есть Пена отойдет, останется только чистые крупицы золота, которые уже непосредственно у вас будут в качестве информации, принадлежащие вам. Появятся уже более взвешенные, нормальные, разумные вопросы, конкретные, либо по вашей теме, либо углубляющие тему. И мы с вами встретимся на других занятиях и, конечно, в рамках лекции разовьем и это потому что все одно другое цепляет. Да? Сила рода она непосредственно связана и с кармическими цепочками, и со страхами, которые мы работаем на Австралии. То есть это настолько все взаимосвязано, что невозможно говорить, что об этой теме мы говорим завтра, об этой теме послезавтра. Мы говорим на самом деле об одном и том же, просто подлезаем с разных углов, что пытаемся этот кристалл рассмотреть с разных граней. Может быть тогда и станет нам понятно. Знаете, в, магическом, в одном магическом манускрипте процесс познания мира, он описан в очень интересной форме, которую я бы хотела вам тоже передать. Он говорит, мироздание, он как кристалл, в нем 999 граней. И каждая грань свободна, то есть вот, ты можешь ткнуть пальчиком да, и раскроется, оно, он перевернется, вот эта грань. А снаружи она зеркальная, а изнутри она прозрачна. Поворачивая пальцем грани, ты понимаешь, что какие-то открываются, какие-то закрываются, ты не можешь повернуть все и оставить их в такой статичной ситуации. Поэтому важно, как ты повернул какую-то грань и увидел, что она стала прозрачной, максимально рассмотреть, чего там внутри и запомнить, потому что она в любой момент может повернуться обратно. Если ты не запомнил всё. Вот эту вот уникальную комбинацию, на что нажать, чтобы открылись все, из 999 граней не просчитаешь никогда. Слишком большая выборка, слишком большая вероятность. То есть 10 в надтой степени да, возможность, что они откроются у тебя все. Поэтому здесь только на свою память, только на свое понимание. А все запомнить невозможно. Значит, надо понимать, увидеть и запоминать только суть. И вот уметь. Извлекать суть из всего, что мы с вами делаем, этому тоже будем учиться.